Приветствую всех и сегодня мы поговорим о том, как сделать нашей лошади резкую остановку. Еще хочу сказать пару слов по поводу лошади. Дела, конечно, идут не особо хорошо, поскольку мне пришлось использовать плагин для того, чтобы посадить персонажа на лошадь. И плагин использует PASSES. И в таком случае мы не сможем передавать управление а, непосредственно нашему персонажу. А, это касательно мультиплеера. А, да? а, то есть мы как бы вселяем а, контроллер нашего персонажа в лошадь и крепим персонажа а, на нее. А, плагин этот а, я покажу сейчас. Называется... Riding System, он бесплатный, вы можете его найти в маркетплейсе и использовать. И также мне пришлось немного переработать управление, в принципе оно не особо изменилось, но оно выглядит теперь немного хуже. Поэтому это будет еще дорабатываться до какого-то приемлемого вида. И если, конечно, будет какой-то следующий урок, если я доработаю эту систему, да, то я обязательно ее покажу. Пока что это выглядит примерно вот так. Давайте я покажу, как управление выглядит, и мы приступим к резкой остановке. Так, мы подходим к лошади, да, мы нажимаем «Е». E, у нас персонаж садится, а мышка у нас сейчас не активна, если мы вводим ничего не происходит, мы можем поворачивать лошадь, анимации также еще не добавлены, поскольку это все в тестовом режиме, да? ну и как обычно у нас передвижение осталось тем же. Ну, в общем, выглядит как-то так. И теперь давайте приступим к остановке. Что нам понадобится? Во-первых, нам нужно будет проверять наши поинты, а конкретно поинты скорости. И давайте создадим для этого кастомный event Кастом event назовем его стоп. Момент стоп Момент. Что он будет делать? Uh, он будет uh, запускать Land Race by Channel. Uh, запускать он будет его от. Mm -hmm. Так давайте добавим. Arrow. Это будет check stop moment. Так, нам нужно здесь указать head, поскольку мы будем пускать его от головы лошади. Пускать мы его будем немного под наклоном приблизительно ну, давайте сюда дальше мы берем наш arow э, берем get word location подаем ну в общем стандартный trace да ничего такого делаем плюс умноженный э, на флот и здесь нам нужен форвард вектор, то есть стандартный трейс. В принципе, если вам нужно, к примеру, делать это с персонажем или с каким-то другим объектом, то эта логика также может подойти. Подключаем кэнду и здесь нам нужно указать длину трейса. Ну, давайте укажем 500. Посмотрим а на эту длину. Игнорировать нам нужен make array, в которой мы подадим непосредственно лошадь self а, поскольку эта галочка является игнорированием самого трейса лошади так uh, tu -tu -tu -tu -м, tu -tu -м. так так draft time ну, здесь в принципе да а, если Return value у нас будет true, то есть trace с чем-то столкнулся. Так, мы будем должны сделать следующее. У меня здесь есть ивенты uh, play-монтажа. Uh, это мне нужно для того, чтобы их реплицировать. Если вы делаете без репликации, они вам не нужны, вам просто нужна нода play-монтаж. Я же буду использовать репликацию поэтому если true мы должны во первых э сделать следующее если скорость больше если скорость больше точнее speedpoint больше чем 2, Два это я напомню у нас движение вперед. Делаем снова бранч. И если она больше, то мы должны проиграть монтаж. А монтаж, соответственно, мы будем проигрывать из ивента. А вы можете его проиграть просто, если у вас нет мультиплеера. S монтаж. Монтаже я буду использовать horse attack. А, то есть атака коня. Ну, поскольку он в данной анимации он становится как бы на дыбы. Но сейчас мы это увидим. И дальше мне нужно изменить скорость. У меня есть также репликация скорости. Если вы без мультиплеера, используйте это то тогда вам просто понадобится character moment да это компонент передвижения в нем мы изменяем скорость и устанавливаем также uh, set speed point так uh -huh. set speed point uh, так здесь мы указываем set speed в моем случае это speed, Поскольку я проиграю это на сервере, да, я напомню, если вы используете репликацию, то нам нужно э, изначально это проиграть на сервере. Точнее, изначально мы проиграем э, multicast, то есть мы проиграем это везде, изменяем скорость и также set speed point для того, чтобы это видели другие игроки. И после чего мы проиграем это на сервере, да, чтобы это видел сервер. И здесь мы указываем 1, то есть это когда наша лошадь стоит. А здесь мы указываем 0, поскольку нам нужно полностью остановить нашу лошадь. Угу. И что мы еще сделаем? Я думаю, мы еще сделаем небольшую проверку. Так, давайте сейчас проверим это. Так, у нас есть здесь во что воткнуться, да, вроде бы есть. Сразу выставим For Duration Садимся на лошадь Так, у нас не видно трейса почему-то. Давайте я запущу это в standalone режиме. Посмотрим, будет у нас виден. А, ну да, у нас не видно, конечно же, потому что.. Так, вернемся к клиенту. Мы не указали, когда это будет проигрываться. Нам нужно это выставить. Move horse. Move horse мы выставляем стоп момент. Stop moment. Stop moment. Да, теперь у нас на таймере на Event Begin Play Move Horse у нас будет проигрываться э, проверка препятствия перед лошадью. Так, ну у нас лошадь мы видим то, что она э, цепляет, получается, трейсом землю. И нам придется все-таки... Так, давайте обнулим это все. Выставить так, чтобы мы не цепляли землю. Поскольку если мы цепляем землю, да, то она тоже тормозит. Так, и у нас трейс, конечно же, почему-то проигрывается и там, и там. Хотя он должен только на клиенте проигрываться и делать проверку. Так, давайте это сделаем в стандалон режиме так мы зацепили до да, трейсом и она останавливается так вьюпорт немножко сюда и длину трейса мы выставим давайте сто то и он on one фрейм и видите лошадь останавливается да то есть мы снова начинаем бежать и лошадь останавливается перед объектом то есть она дальше не идет Оп, и перед деревом, видите, мы остановились. То есть, таким образом, мы можем ограничить передвижение лошади в пространстве. То есть, мы можем медленно идти, да, мы можем медленно подойти и упереться как-то. Это не проблема. Но если мы будем быстро двигаться, то тогда мы будем останавливаться. Так, и теперь нам нужно разобраться с репликацией. Давайте попробуем это проиграть на сервере. Трейсы очень странно реплицируется, если честно, поскольку он должен идти только на клиенте, хотя давайте выставим что? У клиент. Поставим галочку и поставим play на клиенте. Так. Так у нас что-то там случилось непонятное. Да, и видите, мы теперь останавливаемся перед объектами. Но единственный минус в том, что если мы э, как бы видим перед собой мелкий объект, то мы не останавливаемся. Поэтому давайте поставим немного ниже мы сейчас на клиенте да? Да, но еще управление нужно, конечно, доработать. Оно абсолютно некрасивое, поэтому над этим я буду еще работать. И на этом мы урок закончим. Если вам было это видео полезным, ставьте лайки, пишите комментарии и всем пока.